Всем привет! С вами на связи Александр. Это видео будет посвящено одной из лучших экономических игр с выводом денег, которая называется Golden Minds или Золотые гномы. Первым делом давайте я вам покажу отсюда выплату. Зайдем в раздел заказать выплату. Буду выводить на трейдер. Давайте я вам покажу свой счет. Вот, PR-кошелек мы стоим 4 рубля сейчас здесь есть. Давайте я страничку. И давайте сейчас закажем отсюда выплату. Мне выводу доступно 533 рубля. Давайте мы здесь укажем количество золотых. Комиссия будет почти 1%. Вот, и нажмем «Заказать выплату». Выплата успешно принята на обработку. Давайте мы здесь одну страничку. Как видим, деньги поступили моментально инстантом. Вот выплата 528 рублей пользователю Джек Порог из проекта Golden Minds. видим, данная игра платит у нас инстантом. Давайте здесь обновим страничку. И как видим, 533 рубля выплата успешно завершена. Также давайте зайдем в раздел выплаты. И как видим здесь вот JackUro, мой логин. 33 рубля. Две копейки. Вот мой логин. Вот, выплату я вам показал. Выплата инстантом. На 4 платежные системы здесь можно выводить. Давайте я вам сейчас расскажу, как здесь играть вообще как здесь зарабатывать первым делом вам нужно будет зарегистрироваться в описании под видео будет ссылка на регистрацию в этой игре переходите по ссылке регистрируйтесь затем вам необходимо будет пополнить баланс в этом разделе заходите пополняйте баланс после того как вы пополняете баланс вам нужно будет нанять гнома вот видим здесь у нас представлены гномы чем дороже гном тем больше прибыли он приносит я рекомендую покупать профи он стоит у нас 1000 рублей вот. И он у нас самый прибыльный После того, как вы пополнили счет вот Заходите в раздел «Нанять гномов» И вот напротив того гнома, которого будете нанимать Нажимаете вот здесь «Нанять» У меня сейчас хватит Что-то, вот, Да, как раз у нас есть здесь на одного гнома Так, сначала соберите всю руду в разделе «Склад руды» Ну давайте То есть вы наняли гнома Затем в разделе «Склад руды» Вы собираете вот здесь руду, нажимаете отнести на склад. После этого вы идете в раздел Переработка руды. И нажимаете переработать все. И деньги уже зачисляются у нас 70% на счет для покупок, а 30% на счет для вывода. И в принципе деньги которые на счет на вывод вы можете уже выводить. Вот. Давайте я вам покажу как нанимать гномок. Так, нажимаете напротив одного и вот плюс один вы успешно наняли одного нома. Ну у меня вот еще и 26 тысяч, давайте я еще на одного бывалого. И успешно наняли еще одного гнома. Вот в принципе так легко здесь зарабатываю. Нанимаете гномов, собираете руду перерабатываете руду и уже вводите отсюда водение. Также здесь в игре у нас есть ежедневный бонус. Вы можете здесь получать от 10 до 100 золотых раз в сутки. Вот. Также здесь при регистрации, вот как новый малыш вам дарится в подарок. То есть вы можете уже здесь, в принципе, начать без вложений. Посмотреть, как вообще работает система в этой игре. Но чтобы вы знали, вывести отсюда без вложений не получится. Здесь стоит заглушка 50 рублей на вывод. То есть... Чтобы открылся здесь вывод, вам нужно пополнить здесь счет от 50 рублей. Либо же пригласить активного реферала, который пополнится также от 50 рублей. Давайте заодно зайдем, посмотрим в раздел Ваши рефералы. Вы приглашаете знакомых и будете получать 30% от каждого пополнения вашим рефералом. То есть здесь можно начать без вложений, если вы будете приглашать сюда активных партнеров. Вот это что касается рефералов. Теперь давайте поговорим про баллы. В игре Golden Minds у нас есть баллы. Давайте зайдем вот сюда, кэшпоинты они называются. Давайте я вначале вам скажу свое мнение по поводу баллов вообще в общем в экономических играх. Я считаю это огромным плюсом, если в игре есть баллы. Такие игры живут очень долго. К примеру, данная игра Golden Minds платит с марта 2014 года. То есть на момент съемки данного видео она платит более трех лет то есть баллы это признак долговечности проекта это раз два то что здесь вот как видим предполнение баланса любым участникам 10 процентов от суммы пополнения разделяется среди всех участников которые были активны в, 20, в течение 24 часов то есть здесь уже 10 процентов пополнение всех участников распределяется между нами то есть это еще один плюс и давайте вообще посмотрим, за что начисляются у нас баллы. 40% от суммы пополнения вашей, 30% от пополнения рефералов первого уровня, 10% от второго уровня и 5% от третьего уровня. То есть я считаю, баллы в игре это хорошо. Они будут жить и платить очень и очень долго. И здесь еще есть один момент. Давайте мы зайдем на главную. Если здесь пополнится... В новости, точнее. Если здесь пополнится от 5000 рублей, вы получите VIP-статус. Сейчас я найду эту новость. Что означает у нас VIP-статус? VIP-статус позволяет нам, вот дорогие друзья, сообщить вам, что с сегодняшнего дня, то есть 14 января 2015 года, игра подключает систему распределения свободных рефералов для VIP-участников. То есть, чтобы стать клип-участником, нужно пополнить баланс от 5000 рублей. И между всеми участниками, будут распределяться, у которых есть клипсы, будут распределяться свободные рефералы. И вам будут деньги идти на балловый счет. То есть, пополняете на 5000 рублей. За эти 5000 рублей вы сможете купить 5 профи. И вам система будет распределять свободных рефералов, от пополнения которых вы сможете свободно выводить деньги с баллового счета. То есть я вам показал, что здесь очень легко все обстоит с баллами. Не обязательно приглашать реферал. Ну, естественно, если вы будете приглашать дополнительный ваш заработок, но ну, в принципе, здесь этого не нужно делать. 10% распределяется от выполнения всех участников между активными участниками. И если вы помните от 5000 рублей, вы будете получать свободных рефералов. Вот такая интересная игра, надежная, уже платит более трех лет. И если вы хотите зарабатывать в интернете, инвестируя в экономические игры с ударом денег. Игра Golden Minds одна из лучших игр Рунета. Еще раз напомню, в описании под видео будет ссылка на регистрацию в этой игре. Переходите, регистрируйтесь, нанимайте гномов и зарабатывайте здесь.